Значит, а вот эта песня, 81 я не знал, что кто-то погибнет, и не думал, и не хотел. Я вот летал когда, и на ми и на 24-й, я точно знал, что не погибну я никуда, нигде, и с пулемета стрелял на Бушеву. ну вот, вот, вот уверенность такая была. Вот, вот когда снялись потом, возвращались домой летчики, ехали через Москву, рассказывали. Ну вот песня такая вот опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей. А внизу земля Афганистания Разлеглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистания Разлеглась в квадратиках полей. Но не верь в спокойствие ты вечные. Вот уже к тебе под облака, Тянутся прерывистые встречные Огненные трассы дышакам Тянутся прерывистые встречные Огненные трассы дышакам И кому? Судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты, алы вы светят, право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты, алы вы светят, Право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества. И о прошлом тоже не жалей Не спастись порой от одиночества Даже в окружении друзей Не спастись порой от одиночества Даже в окружении друзей Но опять летим мы на задание Режут небо кромки лопастей и опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания разбеглась в квадратиках полей.